Здравствуйте дорогие друзья, с вами команда Продвижение Плюс, Рекламный Шалаш. Мы начинаем серию уроков по SEO продвижению. Называться у нас будет Школа, Школа SEO для Грудничков. Школа SEO для Грудничков, вот она у нас. Будет размещаться, ссылка на нее будет размещаться в разделе «Обучение». Начнется обучение с 1 октября, а завершение будет в конце декабря. Всем, кто будет обучаться, у нас 10 человек-инвалидов мы набираем. Выплачивается вознаграждение по окончании обучения и контрольного задания. Вознаграждение в размере 1000 рублей. Также, ну, насчет присутствия на занятиях, дело в том, что это будет, я так думаю, обучающие видео, поэтому присутствие на занятиях, в общем-то, по вашему желанию, вы просмотрите видео, кто совсем не знаком с SEO, да, вот как этот первый урок я начинаю. Почему для грудничков, потому что а, кто-то вообще... Не знаком с этим словом, с этим понятием и э, не знает, сможет ли он заниматься этим. Но то, чем я занимаюсь, конечно, это не совсем SEO в полном объеме, профессионально. Я нахожусь примерно на уровне, наверное, полуторагодовалого такого малыша. Пол, полуторагодовалого, да, уже более-менее хожу, немножко говорю. Вот примерно, <смех> примерно вот, вот в таком состоянии я нахожусь. <смех> вот. А у нас эм, вот примерно вот так мы плаваем, наша команда грудничков пытается продвигать сайты в общем нас уже вот нас уже примерно <laughs> примерно столько <laughs> так что вот надеюсь нас будет больше и все это будет размещаться я думаю что да мы ищем также преподавателей наших коллег и партнеров я наверное сниму первые. насколько моего уровня хватит видео да а дальше уже профессиональные Оптимизаторы нам придут на помощь, я надеюсь, и с для нас тоже короткие обучающие видео, а более уже такие более профессиональные и более уже чтобы закреп закрепить наши знания и мои в том числе. Так, с чего мы начнем? Начнем мы вот э, с этого сайта. А, тут тоже есть курсы SEO. Как вы видите, стоимость 8000 рублей. Ну, это делается, как бы многие сейчас обучают SEO-оптимизации. SEO а так как наш сервис для инвалидов, то у нас э, наоборот. Мы обучаем и э, еще платим за обучение. Я лично плачу. Вот, и примерно по этому плану мы и пойдем. Поисковые системы, ну, как появились, думаю, не будем затрагивать. Но поисковые системы поговорим. Сайт, э, контент, поисковый робот, честно говоря, сам не знаю, какие такие бывают. Запросы, трафик, Яндекс Метрика и Google Analytics, но этого я не буду затрагивать, эту тему. В основном у нас будет внешняя оптимизация, мы этому будем уделять внимание. Вот целевая аудитория, да, подбор целевой аудитории. А, анализ конкурентов, ну анализ конкурентов это я не знаю. Создание настройка сайта у нас э, не, проводи, не проводится именно внутренняя оптимизация пока что, потому что я вам потом покажу, что на сайтах... Которые делаю я на Wix. Там все очень просто. SEO. А, вот. Тут, значит, внешние факторы. Ссылочная масса. А, новостные ссылки. Черные методы SEO. Как делать не надо. ну это все тоже мы будем, будем проходить. Контекстная реклама. Тоже это все очень интересно. Вот, ну начнем мы, пожалуй, с чего? Начнем мы э, с поисковых систем, да. Вот э, создается какой-то сайт. Вот, допустим, я ищу свой, э, свою группу, да, мой заработок в сети. Конечно, тут все зависит от э, ниши. Вот видите, сколько сайтов, да, результатов. И это э, моя группа, она находится, даже я не знаю где, может быть... Неизвестно где. Вот. Или, допустим, заработок для инвалидов. Инвалидов. Заработок для инвалидов. Тут тоже моего сайта нет, потому что а я его поэтому работа для инвалидов в интернете. Вот, как вы видите, сайты по различным, по различным а, нишам, да, работа для инвалидов, заработок в сети. То есть есть такие ниши, как как бы и у товаров, и у услуг тоже есть очень востребованные, а есть такие, которые не очень востребованные. Поэтому какие-то продвигаются быстрее сайты, да, а какие-то медленно. Вот если я, например, наберу доставка в Ленобласть недорого. В Гугле, да. Да, вот себя я здесь уже не вижу, но... Видите, но ну, это надо все время следить за, за тем, что... Потому что конкуренты тут тоже, конкурентов много. Вот наш сайт доставка в Ленобласть недорого. Он создан, кстати, недавно совершенно. И там, на самом сайте Викси есть возможность его продвигать по SEO параметрам вот допустим вот этот сайт который я делал в первом уроке создания сайтов на wix автосервис да я могу поменять его переименовать да и например вместо этого назвать его как нибудь например какой нибудь какой нибудь вап вап вап вап руб допустим вап вап руб да Переименовали мы его в app.rub. Так, и а, тут есть SEO. Помогите поисковикам найти сайт. Вот мы настраиваем. Открываем редактор. тут в общем-то все это меняем потому что у нас теперь другой сайт он у нас называется чтобы я не забыл вап вап руп вап вап руп вот заголовок сайта очень важен вап вап руп это как бы наш заголовок можем его выделить жирным шрифтом можем увеличить как-то так также картинки мы можем но это у нас форма форма да можем сделать анимацию а вот картинки мы можем, здесь у нас, правда, нет картинок, но мы можем поставить какую-нибудь картинку, добавить, эм... добавить картинку. вот эту допустим и здесь как вы видите есть а, настройки да. и вот мы добавляем ссылку куда Куда хотим, да, добавьте ссылку. Мы можем веб-адрес, а, допустим, нашей м -м, вот этого нашего сайта. Шалаш плюс плюс. Копируем и добавляем. По этой картинке будет переход. А, Опишите картинку поисковикам. Вот, собственно, SEO тут такое нехитрое на картинках, да. Что мы хотим э, сказать тем сайтам? Например, э, обучение SEO с нуля. SEO для новичков. Э, Уроки поисковой оптимизации. Так SEO для грудничков. Школа. Школа SEO. Всплывающая подсказка. Подсказка. Учись с нами. Да, допустим. Так, ну вот таким образом все делается. Опубликуем его. Ну, это наш учебный, пробный сайт. Мы тут, в принципе, можем делать, что захотим. А также мы можем, что здесь еще сделать? Вот это у нас картинка. Тоже это фото. Каким-то образом мы можем его настроить. Открывается ссылка. Открывается ссылка, да? Добавим ссылку. Какую? Веб-адрес укажем. Какой мы веб-адрес укажем? Нашего основного сайта. Допустим, вот этой странички. Вот сюда поставим. Вставляем. Готово, да? Здесь, что мы? Опять же, напишем. Продвижение с сайтов а, продвинуть сайт недорого а, с... а, как попасть в топ ну и допустим подсказка Пишите топ. Пишите в топ. Вот так. Тоже опубликуем. Но хочу я вам показать не это. Хочу вам показать что. Что вот этот заголовок. Тут еще кроме заголовка надо писать... Надо писать теги. Но это в основном... Это я чуть попозже расскажу. Я просто хочу... О чем сказать, что когда создается новый сайт, о нем еще никто не знает ничего. И роботы, и поисковые, в том числе в Яндексе, в Гугле, не индексируют этот сайт еще пока что. Не знают, что там происходит, сколько человек заходит, какие там тексты. Вот говорят, что контент очень важен, то есть тексты хорошие, уникальные тексты, также картинки, но в основном про тексты, да, потому, потому что роботы, э, якобы, ну, может, это действительно так, очень любят тексты уникальные. вот. SEO-тексты специальные, есть копирайтеры для этого, которые пишут тексты. Довольно давно уже это все существует. Вот, чем, на, чем наши сайты страдают, конечно, там у нас контента особо уникального нет. Ну, может быть, он вскоре и появится. Вот. А я хочу сказать о чем. Что э, вот мы его опубликовали, да, этот сайт. Сайтик такой наш учебный. И, ну, вот, кстати, тоже доставка в, в Ленобласть недорого. он Очень мало там контента, да, какого-то уникального. Там это просто для доставки. Вот, или мы наберем, например, нашу всем известную пригородную линию, да, и что мы получим? Ну вот она, пожалуйста, здесь уже несколько лет она находится. Курьерские услуги, службы доставки, доставка в пригород, в Ленобласть, доставка, курьер. Ну, это все можно сделать вот, вот такие вот надписи, это все тоже делается в разделе SEO на Виксе, там прекрасно все это делается. И вот он здесь находится. Но, сами понимаете, для того, чтобы несколько миллионов петербургцев и жителей пригорода просто по одному названию пригородная линия поняли, что это быстрая и недорогая доставка, ну, это мне как бы и не надо, потому что я там один, единственный курьер, да, и было бы, конечно, мне очень страшно получить бы в день, да даже не тысячу, а даже, ну, 10 заказов на Ленобласть или двадцать или заказов на Ленобласть. Я бы просто, ну, не знаю даже, что бы делал. Ну, конечно, нашел бы, может быть, людей и... Вот. Но этот бренд, то есть, ну, никому не придет в голову, сами понимаете, вбивать, э, если человеку нужна доставка в Ленобласть недорого, да, никому не придет в голову вбивать пригородная линия. Ну, когда вот придет в голову вбивать, тогда, значит, и наступит время пригородной линии, и доставки, и всего остального. Вот. А теперь, допустим, мы попробуем, как мы там его назвали, наш сайт вап пап roop да? wap А, вот видите как, мы думали, что мы уникальные такие, Она, оказывается... а оказывается... оказывается, мы совсем не... Это я просто придумал ниоткуда. Оказывается, вап пап это уже довольно-таки рас... <с> раскрученный, <с> раскрученный бренд. Хорошо, попробуем тогда... На а, этом самом латинскими. Значит, как у нас там было WAP вап. а, вап. руп. Вап, Вап-вапруп. А, ничего не найдено. Ну, и ладно, потому что, в принципе, в принципе, а, здесь этот сайт, он вообще у нас ничем таким. Примечательным а, не отличается, так, так сказать, и посещаемостью, да. Но вот, может быть, скоро по запросу в AppWapRub месяца через три появится вот этот наш чудесный сайт. Ну, если на него будут изредка заглядывать люди, и что-нибудь будет происходить. Да, а, сейчас я посмотрю. Посмотрю, посмотрю. Так, мы его опубликовали. Так, да, вап вапруб. Вот, запомним это название. Немножко мы неудачно, да, как, как, как вы уже поняли, выбрали, выбрали, но ничего. Мы посмотрим, что будет происходить. Помогите поисковикам найти сайт. Вот мы улучшаем поисковую оптимизацию. В Виксе есть такой SEO мастер. Работа с ним достаточно просто. Подберите ключевые слова. Следуйте персональному SEO-путеводителю. Сайт появится в результатах поиска. Начать оптимизацию. Название Вап пруп Да, так и есть. Так у нас и будет Вап пруб Где находится ваш бизнес? Ну, где? Напишем. Россия. Что они? Ну, давайте напишем. Обучение. Обучение поисковой оптимизации. Правильное. Так. Каждое ключевое слово может состоять из двух, э, пяти слов. Например, фотограф, фрилансер, фотографии дикой природы и так далее. До пяти ключевых слов, но э, мы, допустим, продвижение сайтов недорого. И допустим, так еще, подработка для инвалидов, обучение про продвижению сайтов для инвалидов инвалидов что еще а, продвигаем сайты и продвинуть сайт быстро продвинуть сайт быстро Ну, вот как-то так. Получаем SEO-путеводитель. Создаем. Так, так, так, так. Поехали, поехали. Обновите SEO заголовок главной страницы. SEO-заголовок страницы, он же мета первое, что видят посетители в поисковике. Покажите, кто вы, добавив название бизнеса или сайта, ключевые слова и местоположение. Эту информацию можно отредактировать в SEO-настройках страницы. Ну, собственно, собственно, да, это в seo страницы, это, это все и делается. Измените SEO-описание главной страницы. Угу. Ну да, мы назвали «WapWapRub», но это я немножко для другого вам делал. Alt Текст главной страницы выглядит хорошо, ну и слава богу. Содержание главной страницы оптимизировано. Обновите контактную информацию. И вот здесь вам все показывается, что вы делали правильно, что вы делали неправильно. Это по э, оптимизации сайтов на Wix. А, но я, честно говоря, свои сайты еще не, не занимался плотно оптимизацией, но если брать главный сайт, наш главный сайт, да, и тут я делал, вот, допустим, на э, картинках.. А, ну мы этого, наверное, не увидим, потому что мы, мы не в редакторе. А То есть, каждая картинка, она оптимизирована. То есть, написаны ключевые слова у нас. да, И также на странице шалаш у нас тоже э, все картинки, которые есть, написаны. Тоже для них написаны ключевые слова. И должны подсказки, в принципе, тут быть. Но их тут почему-то нет, но... А, это я на другом сайте делал. Здесь не, не на... где-то где должны быть... А, вот, видите, песни. Есть всплывающие подсказки тут. А, Питер-центр. Здесь. А, учись у нас. Здесь. Тоже должна быть какая-то обучающие вебинары. То есть для каждой картинки также я делал SEO-настройки. И а, текст писал здесь. Здесь старался писать уникальный текст. Потому что... Где-то я копировал текст, но лучше писать свой. Вот, допустим, стих я придумал. Или просто писал, придумывал какие-то тексты. Это, конечно, не SEO-текст, это просто текст, который я сам придумал. Также придумал стих, опять же, какие-то короткие Тоже про курьер на day я придумывал. Вот, кстати, служба. Если мне вдруг придут очень много заказов на область, я могу вот в эту службу обратиться. И заказы свои передать. Потому что один я, конечно, 10 заказов по ленобласти не выполню в день. Вот это на случай резкого Узнавание бренда «Пригородная линия» или бренда «Стрела», опять же, да. Ну, «Стрела» тоже многие уже, наверное, знают. Вот, но так как я частный курьер, мало кто со мной работает. А а жаль, жаль, потому что у меня опыт большой. Но мы сейчас мы не об этом, не обо мнении, курьера сейчас мы обуч обучение, значит, SEO. Вот, что еще я хотел вам рассказать это сайты мои как вы видите они сделаны на wix тут нет программирования <coughs> Программирование я просто по шаблону создаю все тут добавить вставить копировать все как это к детский конструктор ну вот эти вот штуки я делаю на на с помощью программы их немножко сложновато делать но ничего в общем страшного <coughs> Вот, а как, таков... а как таковые сайты выглядят нормальные? Все знают. Да, обычно это строгие сайты такие. А, вот, допустим, сайт, Да, и вы видите на белое все мечтаю научиться делать нормальные сайты. То есть черными, черным шрифтом на... на белом фоне, да. То есть тут все буквально вот одна страничка, да, и вся информация. То есть, очень человеку легко понять что ему надо вот курьер какой ему нужен курьер да он может перейти на страницу тарифы все посмотреть тарифы допустим да сделать заказ он может очень быстро пожалуйста условия доставки тоже почитать он может все понять вакансии контакты и все это быстро, и все это, ну, то есть это идеальный сайт. С моей точки зрения. Да, а если мы возьмем вот пригородную линию мою, мой самый любимый первый сайт, и самый, прямо я в него всю душу вложил, долго очень его делал, это сейчас я называю как бы так, склепаю сайт на Виксе, да, ну сайты на Виксе действительно можно склепать, то есть, грубо говоря, вот как бы раз, раз, раз и, и все. А этот сайт нет, этот сайт я делал несколько дней, я очень боялся его запускать и очень боялся вообще всего-всего-всего. Вот, ну, долго он грузится, ну, секунд пять грузится. Здесь уникальные фотографии, то есть таких фотографий вы, ну потому что это фотографии с, мо, с моих курьерских, но вы видите, то есть человек, вот он как бы оказывается здесь, и ему немножко становится как бы непонятно. То есть он идет, вот что, куда ему, чего надо, фотографии-то он видит уникальные, да, кстати, это у меня тоже все еще не оптимизировано. Тут он видит какое-то колесо, тут он видит радио 101ру, тут же выезжает трамвай, трамвай. В общем, тут он видит какое-то вот такое вот... Ну, это ведет, кстати, ссылка ведет она на тот сайт, который, который вот наш теперь работает. Надо тут переделать наш продвижение Плюс, а раньше он назывался Инвопроф. Вот, то есть вы видите, в чем здесь м, отличие, да, от курьерского сайта Курьер от, от моего сайта. То есть, ну, захочет человек стать клиентом. Тут даже две странички стать клиентом. Он захочет стать клиентом. Ну, и понятно, что они смогут с нами связаться. Тут почта, видите, как бы. Не то, что нажимаешь и сразу попадаешь. А, телефону через контактную форму через моей страницы вот можно зайти вконтакте живой журнал вконтакте можно зайти посмотрим да и попадает он почему-то вообще калибрис а ну это раньше была карьер это курьерская группа поэтому да он туда попадает тоже надо в общем все переделал вот тут здесь видите картинки разнообразные оставил это вот Болховстрой, и здесь разных верблюдов, ну и, в общем, толку от этого сайта. Как-то позвонил мне человек, ему надо было... Нашел он этот сайт каким-то чудом, позвонил, ему надо было организовать доставку грузовую каких-то продуктов э, или что-то такое. Ну и не для меня, естественно, а это ему нужна была машина какая-то, ну и все такое. Я ему начал объяснять, и он, и он говорит: Ну, у вас детский сад. Ну, у нас действительно детский сад, а у меня, как бы, вот в создании сайтов на Wix, да, у меня детский сад, а в SEO-продвижении у меня уровень уже такой поступающего, меньше уровень, поступающего в ясле, так скажем, готовящийся, готовящийся к яслям. А на ВИКСе, ну, может быть, уже, ну да, старый, может быть, средняя группа детского сада, это да. Вот, э, что я вам хочу рассказать, что, в принципе, здесь все есть, да, и телефоны, и все, и услуги, расчет, даже расчет стоимости я делал, даже формулу придумал, придумал открытую линию, прием заказов, в общем, что я тут только не навыдумывал. Страничка курьеров. То есть, видите, дизайн тут можно сделать красивые рельсы. А, да, и тут календарь этот вечно не работает. В этот день нет мероприятий. Вот. Ну, в общем, это тоже все не... Вот эта кнопочка, она тоже не работает, поэтому... Это я не знаю, зачем сделал. Тут, в принципе, не обязательно ни вход, ни регистрация. Вот это все надо поменять. Но пока я не занимаюсь этим сайтом Пригородные линии, я занимаюсь пока э, нашим сайтом продвижения. Плюс И стрелой я, собственно, тоже не занимаюсь. Вот если мы тоже зайдем, как пример, как бы свои сайты в плане SEO, они, конечно, это плохой пример. Но это не значит, что заказчика так Заказчиков может, могут быть и свои сайты, а на Виксе мы им создадим уже нормальный. Вот о чем я говорил. Да? Доставка в Ленобласть недорого. Были мы здесь на первой странице. Это всем известный факт, это всем известный факт но сейчас мы... Переместились, да. Вот если мы зайдем на эту стрелу, да, на наш на, на мой Виксовский сайт, мы что тут увидим? Вот ноги и скидки. Кому скидки, это все? Куча у нас скидок, да. А если мы зайдем на страницу тарифы, что мы там увидим? Мы там увидим вот что, понимаете? То есть, как бы, пользователь, он немножко в шоке. То есть, море плавает 500 рублей, то есть, он ничего не понимает. Но у меня это смысл в том, что тарифы плавающие. Вот в чем был смысл. У меня такая, такой немножко, как бы, сайт, он, <coughs> так сказать, в творческом плане сделан. Вот вызов курьера. Может он, пожалуйста, вызвать курьера. может тут в общем все написано и есть даже наша м, виджет вконтакте можно поставить а как же ему все таки найти найти тарифы, вот он, это немножко старый сайт, тут информация, вот они начались, тарифы, и вот он смотрит, тут не, практически очень многие а, города, где-то я был, где-то я не был, где-то вообще не, даже не знаю, где находится, бывает и такое, но это все можно посмотреть. Вот, вы видите, тоже достаточно для пользователя не очень удобно, наверное. То есть он может найти, ему может быть куда-то надо, вот, вот в Изваре я был. И вот где-то, может быть, ему надо в колтуш или котлы, Красную долину, и он не может понять его сколько же стоит доставка, а как ему понять, ему надо звонить, а звоните, как вы сами понимаете, тоже это звонки нынче у нас. Да, проще все, конечно, в группе ВКонтакте спросить все это. Вот, тут я начинал, да, немножко делать черным, на, но все равно у меня не получается никак черным. На белом фоне все никак я не привыкну. Вот. таким образом, таким образом сайты, сайты разнообразные. Они какое-то время, какое время, находятся, так скажем, странички эти индексируются поисковиками. Но я в основном занимаюсь продвижением в Google, а есть Яндекс, еще может быть другие системы поисковые, Рамблер. Существует еще Bing, есть, наверное, Bing есть, а Rambler, я не знаю, я пользовался им очень давно, в начале еще. И еще поисковики, конечно, существуют, несомненно, какие-нибудь, но я в основном только в Google занимаюсь, а на остальные поисковики даже внимания не обращаю. И браузер, соответственно, у меня. Google тоже, и поэтому там я и работаю в Google. Вот, если мы наберем, например, банк идите все, это наш банк услуг. Вот, был он на первом месте, но тут он уже на втором Уникальный наш банк услуг. Вот как вы видите, что послужило ее причиной такого. Наверное, тоже бренд, уникальность какого-то названия. Да, банк идите все. Может быть, посещаемость была, может быть, еще что-то. То есть, это страничка ВКонтакте, группа, группа ВКонтакте моя, где я там один. Все, там нет народу, там вот мы с, банки, с, бан, с банкиром, да, с, быв, с бывшим банкиром. Здесь у меня теперь размещается радио-видео-код. Это а, радио-видео-код для инвалидов, а, песни и представление товаров и услуг. Вот, здесь были, раньше это было радиобанка, мы еще рекламировали сайт, тоже я сделал на ВИКСе. Заключалось это все э, в предоставлении услуг комплексных четырех за минимальную цену. Вот поисковика каким-то образом он попал в поисковики, да? Как вы видите, без всяких э, сложностей, да? Но люди знают банки какие. Сбербанк знают, еще какие-нибудь банки знают. А вот банк услуг и все мало кто знает. Поэтому тоже, честно говоря, я... все дело тут в, рас... в раскрутке на бренда, названия, да. Вот, но мы в основном, в основном пытаемся сделать что, наша команда пытается все-таки продвигать сайты по запросам, по нужным запросам. Просто, вот, например, купить, купить детский умный песок. В... СПБ недорого, да? И вот, пожалуйста, что мы видим. Ну, мы видим, видим тут просто песок. Космический песок. А, живой песок для детей. Вот. И вот, я надеюсь, у нас в скором будущем... Будет работа по созданию сайта на Wix одностраничника, и мы должны его вывести вот прямо вот сюда, вот прям сюда, вот чтобы по этому запросу и, и был сайт наш. Понимаете, вот что мы должны сделать. Но будет это не сразу, то есть он сюда он выйдет, это точно. Он здесь будет, я прямо уверен, ну, или вот где-нибудь на первой странице он будет, а, но не сразу, а, ну, конечно, это еще зависит от того, как мы его сделаем, я, ну я в основном, потому что этим занимаюсь, и как наша команда будет работать по продвижению, да? посещаемость сайта, направление ну, допустим, посещаемость меня обвиняют в накрутке, да, что я на сервисах ставлю сайты там, да, но ведь очень много сервисов и очень много сайтов так делают, да, они ставят сайты там на просмотр куда-то, есть биржи такие специальные, даже биржи трафика там закупают трафик, все это есть, и ссылки закупают, все это существует. Вот, но... У нас э, будет продвижение именно по поискам именно целевой аудитории, то есть на каких-то форумах специальных, на каких-то, где можно размещать ссылки бесплатные, да, в каких-то группах, э, ВКонтакте или где-нибудь в соцсетях где-то. Еще группу мы создадим тоже по этому направлению, то есть будем работать. По этому направлению для нашего заказчика и м -м, таким образом ну, как это было с сайтом с сайтом одежда а, одежда макси это салон мадам Грицацуевой, тоже мы можем а, посмотреть салон мадам грицатсуев СПБ Ну, здесь у этого салона есть конкуренты Ну, вот мы видим наш сайт, пожалуйста Вот он на первой странице Сайт тоже у меня не оптимизированный Достаточно простой И, но ну, тем не менее, вот прошло какое-то время Сайт посещали, интересовались и оказался он здесь, на первой странице. И группа ВКонтакте тоже была где-то тут. Можем даже набрать так. Салон мадам Грицацуева тоже мало кто знает. А занимается он одеждой больших размеров. Да, одежда для женщин. Одежда больших размеров СПБ женская. Тоже пока нас нас тут какое-то время мы здесь были теперь теперь нас а, тут уже нет но мы были по-другому запросу да салон мадам Грица Цуева. ой, спб А вот мы, да, тоже страничка сайта Викс, она тоже в поисковике, в топе. Вот на, вот как вы видите, вообще сайт проще, некуда. Но мы э, даже не занимаемся им, почему? Потому что сейчас э, заказчик, они, наверное, обратились кому-то другому, но... Отзыв они о нас написали, потому что, да, сайт действительно хорошо продвигается, так и есть, но, видимо, они решили как-то еще изменить стратегию, потому что у нас такой достаточно простенький сайт, вот показан сам салон, вот как вы сами понимаете, чтобы цены тут в довольно таки э, таком виде, в каком они, собственно, и были. Вот. Посещений тут немного. И э, вот этот сайт, тем не менее, на, э, на первой странице. Вот. Если заказчик продолжит с нами работу, то мы, соответственно, тоже продолжим работу над сайтом. А бесплатно у нас нет для этого времени и сил, потому что работникам надо, надо платить зарплату. Поэтому так. Вот. Ну, может быть, это для грудничков я начал первый урок. Может быть, это немножко сложновато. Но будем так называть. Это вообще вводное было занятие. Наша вот э, школа. Школа сил для грудничков. Вот примерно вот такое оно, да, мы начали вводное занятие, да. Поэтому приглашаю всех, кому интересна эта тема. Это был вводный урок. А первый я начну, наверное, более уже такой по постройнее. То есть по темам с самого начала сайта продвижения. Все от начала до конца. Вот, дорогие слушатели, будущие сотрудники, все а, наши, а, кто нас поддерживает, а, и наши будущие коллеги, партнеры, все оптимизаторы На этом а, я заканчиваю вводный урок нашей школы, школы SEO для грудничков. С вами была команда продвижения плюс рекламный шалаш. Всем спасибо, всем удачи.